всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео давайте поговорим о типах дорожек в лоджик когда мы создаем новый проект первое что мы видим это вот такое диалоговое окно в котором у нас есть на выбор создание какого-либо из треков Сейчас я скрою вот эти details uh, То есть мы здесь что видим? Мы здесь видим так называемые группы треков У нас всего три типа трека в Logic Первое это software инструмент или, скажем так, MIDI инструмент то есть это дорожка, в которой мы работаем с MIDI-информацией То есть на этой дорожке мы устанавливаем некий синтезатор или какой-то там сэмплер, который будет воспроизводить звуки И вводим в него MIDI-информацию, либо рисуя эту информацию мышкой, либо играя на меди клавиатуре Либо на каком-то еще другом MIDI-контроллере, например, электронный барабан установки и так далее, и тому подобное То есть мы создаем MIDI-дорожку, на которой мы будем работать только с MIDI-информацией Далее, у нас здесь есть группа аудиодорожек Первая это просто аудиодорожка И Guitar or Bass это та же самая аудиодорожка Просто предназначенная для записи гитары или баса Что это значит? Это значит, что у нас создастся в проекте обычная аудиодорожка С уже установленными плагинами Для того, чтобы можно было играть на гитаре или на басу через эту аудиодорожку Но об этом мы тоже будем более подробно говорить при записи аудио в Logic, поэтому там мы это еще рассмотрим подробнее. И третий тип это драмер. Это встроенный новый инструмент в Logic Pro 10, который у нас является по сути MIDI-дорожкой, то есть в нем есть заложены MIDI-данные, но адаптированные именно под редактор драмер. То есть драмер это барабанщик, и мы можем с помощью этого инструмента создавать очень реалистичные, очень классные драм-лупы uh, в реальном времени. А давайте мы их все сейчас рассмотрим. Я создам по одному. Здесь, кстати, можно выбирать сразу количество сколько треков нужно создать касаемо software инструмент мы можем сразу выбрать какой инструмент из встроенных или внешних которые вы отдельно устанавливали инструментов поставить по умолчанию на созданный трек либо можно оставить empty то есть оставить пустым и вручную потом поставить на каждый из них нужный инструмент здесь также можно поставить галочку open library то есть у вас при создании софтер инструмента откроется библиотека и вы сможете выбрать отдельные какие-то звуки для этой конкретной дорожки опять же библиотеку будем рассматривать в отдельном видео и здесь также можно сразу выбрать количество поставить и куда у нас выходит звук ну как правило по умолчанию естественно это output 12 то есть наш стерео out выход чтобы слышать звук у нас через наш обычный output сейчас я уберу эту галочку создадим один software инструмент трек теперь я опять нажимаю на плюс у меня появляется это вновь окно и теперь я выбираю аудио здесь у нас у аудио мы можем выбрать с какого input а у нас будет назначено вход на эту аудиодорожку это нужно для чего это нужно для того чтобы возможно вы захотите на аудиодорожку что-то записывать ну например гитару вокал бас или еще какие-то либо какие-то инструменты то здесь нужно соответственно для этой аудиодорожки назначить какой-то вход у нас здесь есть моно входы сейчас вы видите 16 и это вызвано тем что в моей аудиокарте в которую я подключил к logic 16 входов если у вас звуковая карта, где там только два входа, вы увидите здесь только Input 1, Input 2. То есть у вас не будет такого большого выбора, как у меня. То есть это меню, оно зависит от, того, от той аудиокарты, которая у вас выбрана э, при работе с Logic. А, соответственно, здесь мы можем также создать стерео треки. То есть Input э, 1 плюс 2, это получается, что у нас двухканальный трек. Соответственно, получается, что стерео. То есть это у нас моно, это у нас стереотреки. А, ну и также можно создать Surround трек. Вот, но я советую здесь, давайте начнем пока просто с монотрека, неважно какой вход. Также можно создать несколько дорожек и, например, сделать так, что у каждой из дорожек будет ацендинг значит, что возрастающий input. То есть у нас одна дорожка будет с input 3, следующая дорожка с input 4, 5, 6 и так далее до тех пор, пока у нас не закончится вот эти инпуты. То есть это бывает нужно, когда вы работаете над мультитрековой записью, когда вы записываете там сразу 10 источников звука, например. То есть с 10 микрофонов вы записываете, например, барабанную установку. Тогда вы можете сразу создать 10 аудиотреков. И поставить ascending, чтобы у вас, начиная, например, с первого инпута по 10 у вас создались аудиодорожки. Вот, но сейчас здесь нам это не нужно, поэтому оставим по умолчанию значения, которые у меня были. Создадим одну дорожку. Давно присматривайтесь курсом Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым. Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще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 И последнее, что мы создадим, это э, мы создадим драммер трек. Здесь также можно сперва выбрать, э, какой, каков, какого из драммер мы хотим загрузить более подробно об этом мы будем также рассматривать в отдельном видео более подробно вот эти все пункты но сразу скажу здесь просто выбирается стиль барабанщика, который конечно же потом можно поменять то есть это просто такой как бы исходный, исходный пресет мы выбираем с которого открывается наш драммер трек и также соответственно output то есть здесь больше у нас никаких менюшек нет и можно открыть library и давайте я сразу для чтобы для наглядности создам external media инструмент и создам гитар or bass аудиодорожку. Итак, что что мы здесь имеем? Значит, у нас есть software инструмент треки или MIDI треки вот они два. У нас есть два типа аудио треков и один драммер трек. И как вы видите, у них меняется инспектор, у них меняется редактор, который у нас открывается то есть для аудиодорожек у нас открывается аудио редактор для миди дорожек у нас открывается миди редакторы piano roll по умолчанию либо скоро либо степ editor и для барабанчика для драмер трек у нас открывается так называемый драмер editor то есть редактор драммер. то есть то когда дорожка у нас выбрана такой внизу редактор у нас и открывается и соответственно как вы уже поняли, на аудиодорожках мы работаем с аудио, либо импортируем какие-то уже записанные аудиофайлы, либо записываем их вручную, назначив на вход, подключив к этому входу какой-то инструмент или микрофон, и начав запись, поставив кнопку REC, начав запись. Но о запись мы будем говорить отдельном видео. И гитар-трек, как видите, то же самое аудиотрек, все то же самое, только на нем уже установлены э, по умолчанию какие-то... Э, всякие эмуляторы усилителей чтобы можно было прям сразу подключить гитару и уже играть и слышать звук собственно через вот эту обработку но опять же говорю мы об этом будем более подробно говорить в, специ... в специальном видео посвященном записи и в драймере мы можем также выбирать разных барабанщиков через э, библиотеку о которой мы тоже будем говорить более подробно а, то есть вот здесь можно поменять разных барабанщиков то есть вот такие у нас типа треков software инструмент трек куда мы можем установить э, какие-то инструменты и записывать миди информацию external миди инструмент это инструмент который предназначен для отправки миди информации на какой-то внешний миди прибор это нужно для ну например если у вас в студии много каких-то миди девайсов и вы хотите чтобы лоджик управлял этими миди девайсами в реальном времени ну, например, отсылал какие-то значения контроллеров в реальном времени во время смены во время воспроизведения проекта, на например, ваш какой-нибудь там процессор эффектов. То есть, например, Logic может управлять по определенному контроллеру, который вы сами настроите. Например, переключение звуков там на гитарном процессоре. То есть, когда у вас проект доходит до какой-то точки, у вас звук там с чистого переключается, например, на перегруженный. Ну, то есть, частных случаев очень много. Я сейчас просто один пример привел. Конечно же, в музыкальном прям продакшене. Такие треки используются очень редко Это скорее для какой-то студийной деятельности Для концертной деятельности Поэтому этой дорожкой очень редко пользуются как правило пользуются соответственно софт инструмент треком аудио треком и драмер треком это вот три трека основных которыми мы будем в 99 процентов случаев пользоваться в наших проектах ну думаю здесь все понятно попробуйте создавать разные дорожки сразу я скажу что можно выбрать тот или иной тип дорожки и нажать вот здесь дублирование у вас будут создаваться те дорожки которые сейчас выбраны здесь вот я аудио выбираю здесь нажимаю у меня создаются новые аудио дорожки и соответственно драмер тоже можно дублировать а, таким образом, вот можно создавать либо новые дорожки, либо дублировать существующие. Но на этом все. Увидимся с вами в следующем видео.